Совет от волшебного мира. Расклад, плюс, менее дорога пассианс. Посмотрим. Совет какой будет от волшебного мира. Итак, волшебный мир. Мир природы так красиво. Вот Только посмотрите. Посмотрите вокруг вас, что вас окружает. Посмотрите на разведный на закат. На день, на утро, на вечер, на ночь, на звезды, на воно, на времена года. Мир стихии ветер рука подул прохладный теплый. бывает что ветер будто вас обнимает теплым ветром или бывает бывает что ветер прохладный освежает а бывает как метель снежный наклон. Так совет по поводу вашей судьбы вы думаете что судьба уже все предначерта все предрешено а все должно быть так вы принимаете совершение помните про это вы умны умны вы много чего знаете, вы сами принимаете свое решение, как поступать, что дальше делать. Да, бывает в жизни неудача, вы со всеми неудачами справляетесь, вы решаете, как правильно решить и как правильно поступить, чтобы эту удачу, не то чтобы оставаться да, в этом состоянии, в неудачном, а чтобы наоборот попытаться преодолеть. И у вас это получится, у вас есть сила, чтобы у вас наконец-то удача была в жизни. У вас появляется надежда, у вас появляется новый путь, новое понимание и стремление к интересам, к наукам. Новые желания. Вы преодолеваете свой путь, свою жизнь. Возможно, вы понимаете, чему-то жизнь хочет вас научить. А бывает, что вы начинаете понимать жизнь, какая может быть жизнь. И самое главное, это мир, мир в душе. Также, возможно, вы можете идти не то что на правом, а вот вам могут говорить якобы, ну не надо так поступать, не надо там чему-то учиться. Но вам это не интересно, на самом деле для вас это может быть интересно. Вы идете и не смотрите. Кто что говорит вам, хочется заниматься, ну не то что заниматься, а попытаться изучить или понять именно те знания, те науки, постигать именно все то, то, что для вас раньше было непостижимо. Как будто вы могли и не понимать, о чем про что вот, если даже читаете книгу, вы могли раньше не понимать, про что-то написано, о чем вообще эта книга. А теперь вам интересно, и вы хотите понимать, учиться. Бывает, что вы слушаете других и думаете, ну ладно, пусть будет как советовать другие. Но решение в итоге вы сами будете понимать. Вы всех послушаете, кто что говорит. И вы примите сами решение. И вы снова. Будете чувствовать себя, будто вы родились, у вас будет возрождение нового интереса в жизни, именно в знании или же в желаниях каких-либо, о чем вы мечтали, вы хотите это исполнить. А то, что было в прошлое, совершение именно с неудачами, с печалью, слезами, это вы оставите в прошлом. А сейчас начнется благополучие. И также вы верите, что в будущем будет благополучие. Уже сейчас с этой минуты, с этой мысли, что у вас все хорошо, и у вас будет все хорошо. Главное делать, сначала главное думать, потом главное мечтать, потом главное делать, и наконец-то не то что вот там почувствовать, а именно насладиться именно. Вот. Той, исполненной мечтой, с такой радостью, с такими эмоциями хорошими, что вот волшебство, вот настало волшебство, и вот почувствовать это волшебство. Умеренность обязательно в эмоциональном плане. Вы спокойны, вы понимаете, что было в прошлом, и что может быть в будущем, и что сейчас, и благодаря именно сейчас вы можете изменить сейчас. Также вы много думаете, думаете именно о тех мыслях, о тех вопросах, которые многие люди даже не интересуются. Возможно, кто-то может думать именно, как вот... Мухи или летают, или пчелы, или стрекоза. Как не поднимает больше ну, своего веса. То есть именно о тех интересах, которые именно вам в данный момент сейчас интересны. И также вы по справедливости все взвешиваете. Как дальше поступить? Что делать? Вы решаете сами. Вы крутите свое колесо счастья. Вы и сами и есть счастье. А то, что было в прошлом, это осталось в прошлом. Впереди только настоящее, будущее. Сейчас, возможно, вы не захотите ни о чем помечтать. Но через минуту вам захочется. О чем-то помечтать захочется. Захочется новые знания, новые науки. Вы поступаете всегда по отношению к себе и к другим людям справедливо. В вашей жизни есть любовь, потому что вы и есть сами любовь. В вашей жизни есть мир свет, потому что вы и есть сами свет. Неудача, которая была у вас в прошлом, остается в прошлом. Скажите себе: я счастливая, я удачливая, или же. Московский пол здесь смотрит, я счастливый, я удачливый. Мир волшебства всегда рядом с вами. Даже если думаете, что вам никто не помогает. Мир волшебства рядом с вами. Также вы много знаете, имеете опыт. Понимаете, что говорите, о чем говорите. Также вы сами решаете, как в жизни поступать. И поступайте вы по справедливости. Мир волшебства рядом с вами. Всем пока.